Кстати вот буквально вчера мне написал человек, что никто не обратил внимания, как легко, свободно и уверенно Алексей Навальный врал в телефон во время своего пранка. Как настоящий профессиональный мошенник, как будто он всегда только этим и занимался. И ведь действительно, очень показательная тонкость наглядно характеризующая профессиональные качества нашего главного героя. А кроме вот этого одного комментатора. Никто во всем огромном информационном пространстве ее не заметил. Вот что такое его величество коллективный разум.